Ответ на вопрос о том, в какой валюте выгоднее открыть депозит, лежит в плоскости доходность риск. Ни для кого не секрет, что средние ставки по депозитам в гривне в несколько раз превышают аналогичные вклады в долларах и евро. По данным компании Просто Банк Консалтинг, средние ставки по депозитам для физических лиц составляют 17,4% в гривне, 7,4% в долларах и 5,8% в евро. Именно по причине высокой рискованности национальной валюты Банки предлагают столь высокие процентные ставки, так как банки закладывают в них риск девальвации. Стоит обозначить этот уровень девальвации, при котором открывать депозит гривен станет невыгодным. На срок 3 месяца этот уровень будет соответствовать значению 8,4 гривен за доллар, 6 месяцев 8,6, 12 месяцев 8,9. Если вы полагаете, что гривна может опуститься до указанных рубежей, стоит обратить внимание на доллар США или евро. Максимальная ставка, предлагаемая по долларовым депозитам, составляет 12% годовых. Помимо этого, доллар выполняет традиционную функцию инвестиционного актива, и э, добавив к этому статус мировой резервной валюты, получается достаточно неплохой вариант, так как на фоне нестабильности политической ситуации, грядущих политических выборов и стагнации экономики, гривна кажется довольно рисковым вариантом. Что касается евро, то стабильность этой валюты, так же как и доллар, не внушает особых сомнений, поэтому на первый план выступает доходность. В среднем процентные ставки по евро ниже лишь на 1,5% пункта, чем аналогичные вклады в долларах. В заключение хочу сказать, что важно диверсифицировать риски путем вложения активов в разные валюты. На мой взгляд, не менее 50% от общего величины портфеля стоит уделить доллару. Оставшиеся 50% можно поделить между гривной и евро в той пропорции, которая будет соответствовать вашей готовности идти на риск.